Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Сюгун-2 за Симадзу. В прошлой серии произошел, произошел эпик фейл от моего противника Сагара, теперь он мой стал вассал. Не спрашивайте, как это произошло, потому что у него здесь было, ну, вот второй стак, непонятно куда делся, наверное, в этом лесу сидит. Было два стака войска, и они уже находились на, сказать так прям, пороге Сацумы. Однако... Uh, я ловким движением руки сделал так, что он стал моим вассалом. <laughs> если хотите узнать, как это произошло, посмотрите предыдущий сервис, вы не смотрели. Так, ну а я тем временем, давайте-ка буду развивать дальше наши порты, наши связи, так сказать, торговые. Ну и можно, в принципе, пропускать ход, потому что тут все великолепно, можно даже войско вывести. Давайте-ка идите на север. Тут у нас сидит какая-то армия. А вот эта армия, наверное, краски двинется на Сёне. Потому что сначала -то они шли на Вахига, а теперь они пойдут на Сюни. Так как, в принципе, мы в непосредственной близости от него. Агент, пускай, будет разведывать, все, а мы будем нападать. Ну и можно... Ага, нет, нельзя пропускать ход. Тут у нас какое-то изучение сущность духа. Нафиг это мне не надо. Я сразу откидываю это изучение. Можно смело пропускать ход, наверное, да? Ну да, можно пропускать смело ход. Давайте это и сделаем. Фух, Сагара выведен из войны. Это прекрасно. Правда, сегодня все еще... Да, он нападает на меня, блин. У него там... Хо-хо-хо. У него тут очень большие флотилии, блин. Так что мы уплываем. Он будет дальше догонять? Нет, не будет догонять. Он поплывет на юг. Значит, надо собрать сейчас все свои флоты, которые только возможно в кулак и атаковать его. Иначе он возьмет и избавится от моих кораблей, словно их и не было. Так, ну а мы идем дальше на север. Через территорию моего, соответственно, вассала. И ниндзяка и дико. Что за хрень, ниндзяка? Почему он не может атаковать? Да. Ну, точнее, не атаковать, а идти куда-то. Вообще никуда не может идти. Так, нам сюда надо. Мы сможем дойти, наверное, да, вот если здесь встанем. Заход потом. Ну да, мы должны дойти, потому что у меня командующий там, офигеть, какой у него прокачанный. Следак. Следопыт он стал. Так что он должен успевать дойти до туда даже. Пока немножко восстановимся на территории моего вассала. Плюс еще можно даже подождать подкрепление. Чтобы уж наверняка прям внести всю, не, всю свою мощь. А, тут у нас... А, я же снес, да. Я снес торговый порт. Ну, давайте гавань поставим. я не знаю, стоит ли ставить. Может и не стоит. Хм. Ладно, пока что давайте все сюда флоты стягиваем. Все флоты сюда стягиваем. А, блин, вот этот флот, конечно, очень сильно потрепан. Может быть, как-то отвлечь внимание сегодня, кстати. Хм, давайте сюда подплывем. Блин, тут еще один корабль сегодня, ⁇ -мо ⁇ Чуваки, хватит на меня, на меня нападать. Мне что-то страшно становится от такого. А, тут еще, кстати, с Яри есть. Идите на север. Так. Так, так, так. Ну да, проблема сейчас просто с флотами, как бы сегодня разбить. У него все же, извините, там целых четыре корабля, причем есть Секи которые просто имбовые. Против моих Кабай с луками. Можно, конечно, кабаями мы с луками развести и Секи секибуне, но это, блин... Такой геморрой будет, что мне вообще неохота это проводить сражение. Так что желательно, чтобы мы их уничтожили сейчас провинции. Просто захватили, да и все, он исчезнет сам по себе. Но это все равно время будет занимать, потому что тут целых три провинции, а не одна. М так, что тут у нас? равные э -э, равны поля, ну хорошо, равнины. Можно нанять пока солдат в бунга. Плюс, я думаю, можно даже самурая взять. но ну нет, самурая будет очень далеко уже идти. Уже нет смысла в этих самураях. Будем, пожалуй, наверное, строить либо дороги, либо еще что-то. Дороги это наименее полезная вещь. Это именно только для передвижения. Хотелось бы улучшение полей, либо вот, например, и горный дом где-нибудь поставить здесь. Или горный дом 1600 стоит. Дороговато, дороговато. Может, тогда все-таки порт установить? Ну, порт потом надо еще строить дополнительно торговый порт. Денег сильно много вкладывать. Тогда, может быть, лучше твердыня даже подойдет, например, в бунга. Три хода всего, и там будет уже твердыня. Угу. Ну и все, наверное, да? Пропускаем ход. Смотрим, что будут делать наши враги. Сагар идет на север своей армии, конечно же, возвращается к себе домой. А Сёни, кстати, мешает мне и попробует сейчас, наверное, торговать... атаковать еще и здесь. Нифига, он догоняет даже и здесь еще. Отступаем, конечно же. Он еще и эту торговую от... атакует кораб... корабль. Да, у Сёни очень мощная флотилия торговая, так что надо его быстрее уничтожать. Быстрее это надо делать. Блин, там еще кто-то приплыл. ⁇ ё -мо ⁇ ребята, хватит мне мешать. Сейчас эти все торговые пути, наверное, позахватут какие-то бомжи, которые здесь вообще никогда не были. А, так, так, так. Да, у меня же есть ниндзя. А, ниндзя палит, что в итоге у него армия только в одной провинции. Вот здесь. Да, и причем опять-таки бичуганов он набрал в качестве пехоты. А, блин, надо будет разделить, наверное, армию на несколько частей. Потому что надо захватить их Хидзен. Ну, Хидзен можно захватить, в принципе, вот этой армией, да? Она подбирается потихонечку, но она подбирается настолько потихонечку, что я боюсь, что она не успеет даже атаковать. Хм. Ну, тут что? Тут од... один... А, тут два отряда, да, сидит? Тут еще один отряд, соответственно, Сигару. Так, ну тогда придется взять какое-то количество солдат, чтобы они сюда пошли в атаку на Хидзен, да? <существует <лицо> <существует> <существует> <существует> угу, недостаточно этого. Я бы хотел автобой привести, потому что бой это очень рискованная вещь. Решительная победа. Отлично. Я на момент испугался, то, что могу проиграть, поэтому долго не нападал. Так, давайте заберем теперь еще и следующую провинцию. Все, две провинции мы забрали, остался только Будзен. Но в Будзене тут наиболее как раз-таки крупная армия. Так что, если он нападет, то тут надежда в основном только на то, что мы сможем э, как-то очень быстро испра... расправиться с этим Осигару. С э, копьями. Конечно, не с луками. С луками на них вообще похер до последнего момента мне будет. Я постараюсь отходить постоянно. А тут теперь какой-то вообще сатакэ захватил. Великолепно. Где этот сатакэ находится? Он находится в жопе мира, можно прямо так выразиться. Потому что по сути до него плыть и плыть и плыть и плыть. И плыть. О, так что на него можно, наверное, забить даже пока что. Так, ну а ниндзя? Что делать ниндзя? А вот если ниндзя станет на мосту, это помешает врагу пройти или нет? <laughs> наверное, навряд ли нет, это не помешает. Хм. Так, ну мы можем мацуки нанимать, но мне пока это не надо. Мне надо снести часовню вот сейчас, это точно. Она тут только мешает. Так, магистрат... Подождите, пока что всякие мирные строения мы вообще не ставим. Мне надо именно армию шклепать. Бесконечно, шлепать армию, чтобы ее было как можно больше. И вот эти солдаты сюда должны прийти. Так, что делать с этой флотилией? Я не знаю. Идем, давайте-ка все, короче, в, этот, в эту группировку и попытаемся, если враг атакует нас, попытаемся отразить атаку. Потому что что еще тут придумать, я. Пока предположить не могу. Так, ну, давайте еще посмотрим, что вот можно с этими кабаями с луками сделать. Например, можно попробовать их все-таки сагрить. Ну нет, они уже не сагрятся, они почему-то плывут именно туда, в атаку. Так, это что такое? Какая-то торговая лодка. что он тут забыло. Не знаю даже. У нас, кстати, прибыль очень сильно поднялась. но ну, потому что мы захватили два наиболее, наверное, богатых города на этом острове, да? Ну да, даже отцом у нас приносит гораздо меньше денег. Бунга приносит гораздо меньше денег. А вот Хидзен и Цукуси вкусные кусочки оказались. Так, слушайте, а что у нас в Бунга? В Бунга религия пока все равно еще очень, да, плохая. Да и причем она лучше пока не становится, потому что тут только недавно совсем с нее спорт. Но можно, по крайней мере, получить немножко больше денег за ход, за следующий. Это было бы приемлемо. Так, ну и пока, наверное, давайте пропустим ход. Вроде бы нечего больше придумать. Ну, разве что, конечно, сигару с Яри пускай идут на север. Нечего сидеть внизу. Так же, как и вот эта армия. Ой, быстрее давайте. Атакуйте нас. Я жду вас в гости. Да. Ну вот, кстати, сегодня вновь допускает Ту же ошибку, что и Сагара, он ушел со своей провинции, он не ушел еще, да, он только вышел. Эээ, ушел и вышел разные вещи, нет, он, он ушел именно. принимая на службу нового генерала. Ну и, в общем-то, все не эпик фейл. GG, well played. Блин, как я люблю вот Сёгун за такие тупые вещи в вот, особенно в начале вот эти тупые вещи, они просто э, испещрена игра этими тупыми вещами. Потому что, ну, конечно, у меня тут сейчас очень плохое настроение, да, все очень плохо, но вы имеете в виду, что теперь у меня нету моего главного противника Сёни. Я захватил полностью Кюсю, и я, короче, здесь просто крутой, крутой, крутой чувак, который всех уничтожил. Одного уничтожил Сагару с помощью, по сути, договора. А второго уничтожил с помощью уловки. Опять-таки, Будзен просто захвачен был. Ну, кстати, я мог бы просто подойти к этому городу и тоже сделать его вассал. Ну, ладно, я уже не стал бы издеваться над этим парнем. А, так, давайте возвращаем наши торговые лодки обратно. Я, соответственно, спас их от неминуемой гибели. Тут, правда, у нас теперь еще один Мудила сидит, но он... А, он уже сдох. Великолепно. Тогда давайте отправим еще одну лодку на север, возможно, возможно, там торговый путь теперь пустой, потому что сегодня его занял раньше всех, но это, опять же, не факт. Так, ну, ладно. Я хотел бы закончить эту серию, но пока это делать не буду, потому что мне надо отойти. Закончим, как обычно, на полчаса где-то. Буддийский храм можно поставить, да, конечно, ставим его, потому что тут все очень плохо с религией. Долбаные христиане тут поднасрали нам настолько, что... А, ну нет, кстати, тут все было нормально. А где все плохо? В Цукусе? Тоже все очень неплохо. Тут, видимо, просто все они начали захватывать не так быстро, да? Не так быстро тут появилось христианство. Тут все больше всего христианство. Но при этом здесь и сейчас будет уже немножко плюс еще один довольство. Хм... Правда, религия тут все равно будет очень долго держаться. А мой сосед Оути, это кто? Это буддист. Вот это радует меня. Хоть хотя бы буддист. Хотя бы не сраный христианин. Потому что что-то один христианин Атома, потом второй христианин Сони, Может быть, еще и третий будет христианин? Нет, спасибо. Я уже... мне С меня хватит христиан. Я уже устал от них. О, кстати, можно здесь торговое судно ставить. Отлично, отлично. У нас теперь два торговых пути. Два торговых порта, это просто круто. Так, мне бы Мэтсуки, он же, по-моему, как порядок может управлять, да? Сейчас узнаем, кто это вообще такой. Тот, кто прозревает тени, наделен силой света. Мэцуке видят помыслы тех, кто не чист на руку. Они охраняют закон и ведают делами убийц и шпионов. Ну да, это, короче, контрразведка, если так можно это назвать. При этом Эцуки неплохо будет еще и управлять, по-моему, в городе, да? Хитрость при наблюдении городами. Давай вот тебе вот это поставим полностью. Якудза. Кстати, жертва 2 Якудза, да. Ты будешь у нас в городах сидеть, потому что у меня тут сейчас с порядком везде очень плохо. Надо, чтобы кто-то порядок немножко уравнял. Тут вот что будет с порядком через ход? Все будет очень плохо, так что... А, ну у меня тут один отряд нанимается, так что все будет нормально. В, в планах, по крайней мере, все нормально. Не знаю, как будет в тю... на самом деле, может быть, какие-то события произ... произойти плохие. Но я молюсь богу, чтобы этого не было. Все у нас пока на тоненьком, но мы уже, по крайней мере, Кюсю захватили и немножко укрепились. Сейчас главное, это наше укрепление поддерживать И чтобы враги, которые на нас нападут, мы могли бы отразить нападение. Да, сейчас немножко главное накопить денег. Плюс, возможно, нанять где-нибудь... Ну, где-где. У нас пока всего одна провинция, к сожалению, где я могу нанимать самураев. Это Сацума. Нанять пару самураев, посадить их на ловки и поплыть, например, ими уже на основную Японию напасть. Плюс мне надо также, кстати, новые дома разведать. Так как у меня торговля пока всего с одним... Партнерам. Мне надо бы еще каких-нибудь партнеров открыть. Для этого надо лодки отправить в дальний путь. Но вот пока у меня, к сожалению, особо-то и негде их нанимать. Через ход будет все получше. Пропускаю ход. И давайте смотрим, что у нас. Новые противники появятся или нет. Пока не появляется, но это хорошо. Это очень хорошо. Конечно, есть небольшое... небольшие проблемы. Ой-ой-ой, тут вот главное сейчас не зафейлить. Нет, к сожалению, тут уже бес стоит. Да. Не получится мне этот торговый путь забрать. Ну и хрен с ним на самом деле. У меня и так уже есть три торговых пути, стопроцентно. О-о-о, или не стопроцентно? Я немножко погорячился. Появились пираты Ваку. Любимые пираты Вака, которых я просто ненавижу. Ненавижу по причине той, что они очень опасны, эти пираты Вака. Надо, значит, всякие Буне ставить. У нас есть теперь деньги, мы можем себе позволить это. Поставлю три всякие Буне в разных, хотя тут лучше, наверное, кабай с луками. Поставлю корабли, и надо будет воевать с этими пиратами Вака. Эти пираты Вака, они не имеют войск, они не имеют нифига, но они при этом любят подсирать вам. Они любят нападать на ваши торговые пути, атаковать корабли, атаковать порты, то есть они могут... Так много нанести урона мне экономического, что, ну, я потом буду отгребать очень долго. Отгребать очень долго. Так, у нас тут есть армия. В Будзене причем все вроде как более-менее, так что можно отсюда войска вывести. Вот, например, лучников давайте-ка выведем. А они дойдут ли? Мне кажется, не дойдут они, нифига. Так что, наверное, даже лучше из Хидзена кого-нибудь отсюда вывести. А там будет, кстати, восстание или не будет восстания. А, нет, там будет все нормально. Вот тут, правда, все равно будет восстание. Надо, значит, Мэтсуки сюда еще вести. Уже минус один всего лишь. Но уже все будет нормально через ход. Да, сейчас главное порядок везде навести, во всех провинциях, чтобы народ не бунтовал, а потом уже идти дальше в атаку. Пока что с этим есть проблемы. Кстати, у нас новый генерал, я что-то его никуда не отправил. Иди-ка сюда. Еще и войска у меня сейчас подойдут, которые порядок смогут навести. Так, вопрос в том, куда кого отвести. Но здесь, здесь надо один отряд хотя бы, да, закинуть. Через ход мы закинем. Здесь уже все будет нормально через ход. Тут все нормально. Ну и в общем-то все. Везде порядок будет наведен. Отлично. Плюс 3 почти тысячи прибыль. Так, в Сацуме мы нанимаем Кабая, ну да, тут пока что мы военкой занимаемся, пока что Кабая с луками всякие нанимаем, потому что эти пираты будут нападать сейчас на все мои флоты, на мои, на мои все, э, как сказать, моменты, где я не укрепился, так что нужно это немножко предостеречь. Рисовую биржу строить можно, кстати да, давайте построим деньги, прям. хотя нет, подождите-ка, у нас есть школа, есть библиотека, ускорение освоения всех знаний, Плюс 20, либо плюс 10, но при этом степень удовольствия, дополнительный доход нет. Мне нужна библиотека по любак. А, давайте, значит, ставим пока в Цукуси эту рисовую биржу. А здесь мы что можем поставить? Ну, пока ничего, денег нет. Так. Ну, все, отлично. Пока что уживаемся с теми, как сказать, соседями, что у нас есть здесь. Весь все не хочет торговать. Этот мудила тоже не хочет торговать. Чего у нас проблемы такие со всеми? Ну, потому что мы уже, видимо, разрослись. Народ поэтому нас и не любит, да? Без Бесч... Бесчестие? Что? Какое бесчестие, к черту? Честь даймёй плюс один. Чего они врут? что то я не понял. Почему без бесчестие-то? Бесчестие. Только почему-то у него бесчестие. Я что-то не понимаю. То ли мы так относимся к нему. Наверное, да. Мы так к нему относимся, поэтому... Бесчестие от нас Так, у нас 7 провинций У нас есть один вассал И у нас в принципе все отлично Вот тут есть чувак Оути Около него Кикао Скорее всего это вот этот чувачок Я почти в этом уверен У него 4 провинции Тут еще один чувак У него 2 провинции Тут 3 провинции Тут одна Ну короче Пока получается такая вещь Что около нас в основном все дома очень маленькие Так что их атаковать это самое то и просто надо нанять достаточно войск, чтобы это сделать. А, мне надо самураев, но мне надо сначала деньги еще накопить. надо, да, здесь наладить, так что пока эти нападения маловероятны. А, надо, короче, пока что укрепиться. Все равно, некоторое время на этот фактор мы потратим все равно. Да. Пропускай ход. И, в принципе, это ход, наверное, последний в этой серии. Сейчас я закончу. Так, чё пираты? Ну конечно они нападают, ой, да, они кстати нападают так далеко, О, нифига, вы ребят куда поплыли? И у них тут буны. Нет, буны. Блин, ну то ли атаковать, то ли нет, потому что если я отступлю, я скорее всего уплыву в океан, и там мои корабли будут постепенно умирать. Либо атаковать, но тут правда, я не знаю чем с ними драться, только разве что торговыми лодками пытаться. Ну, короче, давайте-ка я это решу уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!